156 подписей, причем идеальных подписей. У нас куча ненужных есть расходов в городе. Но это одна из проблем. Просто это одна из важных проблем. Это абсолютный провал. С партией Яблоко у нас нет никаких э, обязательств. Если к депутату обращаются, надо обязательно помочь. Кандидаты в Нижегородскую гордуму продолжают собирать подписи за допуск на выборы. А, а мы продолжаем знакомиться с кандидатами. Евгений Долгополов. Кандидат по 9 избирательному округу — это Ленинский район, в частности, парк Дубки, в котором мы сейчас находимся. Да, но в парке Дубки нет жителей. А я собираю подписи у жителей рядом с двигателем революции, это Пролетарская, Карповская. Ну вот это да, это мой район. Какие самые первые задачи, какие самые первые вещи, на которые ты хотел повлиять? Смотри, как устроена Городская дума. В городской думе существуют разные комиссии. В каждой из этих комиссий у меня есть определенные желания поработать и есть конкретные предложения. Давай коснемся работы комиссии по местному самоуправлению. Не так давно, в мае, мы ездили в Приогский район, и рассказывали местным жителям о том, uh -huh. что да. а, должны пройти публичные слушания по поводу строительства церкви на пустыре около их дома. За 48 часов до начала публичных слушаний ни один житель, большой знак восклицания, ни один житель за 48 часов не знал, что будут публичные слушания. А, ну, это абсолютный провал работы с как бы снежгородцами. Ну или успех, если задача была то, что... Успех, не знали. да. Можно вспомнить конфликт на монастырской недалеко от ярмарки, где под окнами жилого дома решили построить гостиницу. Я смотрел документы по... Ну вот по почему там вообще стройка. То есть действительно в 2009 году были проведены публичные слушания. Тоже, о которых вообще там, никто из местных жителей не знал. Что ты сможешь с этим сделать? Это можно все четко ä, прописать в этом постановлении, которое подписывает ä, мэр города. Мне кажется, что у нас сейчас век современных технологий. Можно решать, обсужда обсуждать эти вопросы в интернете. И это ты сказал сейчас о об основной проблеме, которой займешься в ближайшее время. Ну, это одна из проблем. Просто это... Одна из важных проблем. Да, но ты ее назвал первой, и эта проблема оказалась глобальной, общегородской. Я подозреваю, что это не совсем та проблема, которой ты привлекаешь на свою сторону простых жителей. Простые жители, наверное, чего-то хотят более приземленного и в их районе. Вот. Или... Или как это? Да, все, все верно. И да. что ты собираешься менять для них? Если сейчас мы войдем в вглубь вот этих домов, дворы, мы увидим повсеместно разбитые дороги. Проблема здесь следующая. Нарезка на кадастровой карте сделана таким образом, что территория, которая по сути является общедомовой территорией, не является таковой. Они никем не поддерживаются, они по сути ничьи. Важная задача изменения собственника этой земли, чтобы за каждым сантиметром и метром наших дворов был закреплен все-таки собственник. Если честно, я э, по-прежнему не понимаю, как ты умудряешься убеждать людей оставить за тебя подпись, потому что э, ты обещаешь им, что им станет лучше, в их дворе станет лучше тогда, когда станет лучше у всех. Разве депутат не должен заниматься в том числе именно проблемами района? Что делать конкретно с этой улицей? Как сейчас отстоять интересы? Вот этого вот э, асфальта, даже в ущерб всем остальным районам, потому что ты представляешь этот район. Э, нет, это неправильный подход. Я неправильно понимаю. Э, да, нет, это правильный подход. Просто э, проблема она общая общегородская Вот у нас есть разбитая дорога, вот кто за нее должен платить? Дефицитный бюджет, тогда надо сокращать э, расходы ненужные. У нас куча ненужных есть расходов в городе. Верска бюджета происходит. И важная работа для депутата, как раз защита интересов своего района, понимание того, что этот объект нужно срочно отремонтировать. Люди простые вот из подъездов, когда ты приходишь и просишь подпись за своего движения. как они отзываются? То есть я спросил тебя сейчас, какие важнейшие задачи перед собой видишь ты, а какие важнейшие задачи перед тобой ставят жители? Это, наверное, чуть-чуть разные списки. Да, это не всегда не совпадают. Бабушки жалуются, у нас в городе вообще сесть негде. Вот ага. пожилые люди ходят, вот мы сейчас да. можем пройти, нет вообще ни одной скамейки в районе. Жалуются на проблемы ЖКХ. Это не совсем задача депутата, но если к депутату обращаются, надо обязательно помочь. Если я правильно понимаю, ты уже почти собрал необходимое количество подписей. То есть, возможно, ты уже собрал, пока мы монтировали этот ролик. Правильно? Да. 156 подписей, причем идеальных подписей. На самом деле, собрано больше. Отбраковали уже около 15-20 подписей. Вы сами отбраковали? Да, да, мы отбраковали сами. И как раз вот 156 идеальных. Опять же, такой вопрос про простых людей, они понимают, что ты просишь? Они не удивляются тому, что есть такая процедура, что тебе нужна подпись, идеальная почему-то? Удивляются, и все думают, что это голосование уже какое-то. Что приходится людям объяснять, что нет, ребята, это только ради того, чтобы я мог поучаствовать. Очень небольшое количество людей вообще понимают, что такое городская дума, что она делает, насколько она избирается, кто там вообще сидит, кто их депутат. Люди реально ну, просто заняты выживанием. И это... Э, ну, это сама проблема, конечно, но это проблема э, с точки зрения компании. В случае беспредела, случаи случае зарубания кандидатов, как в Москве и Питере, э, сложнее будет донести до этих людей, что нужно что-то делать, нужно вообще переживать по этому поводу. Ты продумывал в голове какой-нибудь план, э, как увлечь людей этой темой, когда она станет э, острой? Мы собираем контакты с угу. избирателей, то есть мы свяжемся с каждым, если вдруг. Довольно противно, когда ты поддержал человека, и тебе говорят, что твоя подпись не настоящая. Да? Вот это вот обида, то, что это противно, сможет мобилизовать тех непосредственно, кто оставил подпись. Но это не так много человек. Это не так много человек, но, тем не менее, до каждого будет доведено, мы соберем их, и само по себе это не останется незамеченным. Вопрос, который я уже задавал на предыдущем интервью Светлане Фальконской. Какую роль в твоей компании играет партия Яблоко? Что это означает, что партия Яблоко поддерживает нескольких независимых кандидатов? С партией «Яблоко» у нас, у Света и у меня нету никаких обязательств. Просто классные ребята, на самом деле. Mm -hmm. Нижегородское «Яблоко», молодые ребята, прогрессивные. И у нас взгляды практически там по всем вопросам совпадают. Россия должна быть парламентской республикой, с хорошим, сильным парламентом. В 2020 году будут большие выборы во всех округах по городу имею хоть одного депутата избранного в орган муниципалитета в городскую думу в следующем году партия имеет право подать кандидатов уже в списком им не надо будет бегать собирать эти подписи выполнять титаническую работу они смогут сконцентрироваться на своей избирательной кампании. Если вспомнить список яблок в законодательное собрание, там, два года назад, кажется, выборы были, кто туда пошел? А там были все городские активисты, которые всем сердцем болеют за Нижний Новгород. Там были там, Асхат Каюмов, журналисты были, Славина была. Поэтому, если сравнивать Идти как независимый кандидат одиночка или идти от партии Яблоко и принести профит еще другим людям, то, естественно, как бы вот идти от яблока гораздо более полезно. <свечес> а, спасибо, что поговорил с нами. А, что? Женя Долгополов, девятый избирательный округ. А, надеемся на допуск разных независимых кандидатов.